Всем, всем, йо, с вами Гада, и сегодня у нас новая рэблэйчка, на протяжении всего видоса мы будем обсуждать, что произошло в мире Бравлсарт за последние сутки. У нас появился новый бравлер Сквейк уже недавно, конечно, уже почти прошло 5 дней, и скоро будет 6, и появятся скоро два новых режима, Космос и Водные режимы, потому что Сквейк это водяной Браулер, и ради его будут новые режимы, Водный режим, и космос. В космосе надо защитить космическую тарелку. У космической тарелки будет 50 тысяч здоровья. А у второй 51 тысяча здоровья. Водный режим. Там надо будет проплыть 5 метров. Кто быстрее проплывет, получит 21 кубок. И события, это будут события с ротеями. И еще новые реплэйч у нас будут с И на это будет инфа И скоро я куплю Скуика на мой новый аккаунт. И в честь этого 28 мая будет ящик Скуика. Он будет выглядеть таким образом, как на вашем экране. Ящик Скуика. Скуик это герой, который стреляется лепкими. Пулями. вот и еще ради этого будет вот такая обложка вот я скоро буду с этой скуика а вот на, на 35 раунд не пропустите так а сейчас у нас новые рефлешки и вот вот это вот эту картинку я нашел если что эта картинка была скидена у вы знаете у кого особенно у Арткула. Это картинка Арткула. Да, да, да. Ваня, вот и вот эту картинку я увидел в Браул Старсе. Смотрите, тут какой-то шлем с шипами. Мне кажется, это намек на нового Бравлера. И вот эта рация, и это рация с люнями. А то с в клик. И тут новая ссылочка. Пайку Ик Поков. Она уже почти на каждой картинке. Валончик Мс. Это, это генерала Гавса. Это, а тут лапка кота. Значит, будет скоро уже кот. Ну, это уже все знают, скоро будет кот. Это уже информация на субботу. Ну, вот, вот это я тоже не знаю, что вот это. Может, труба или что-то такое. Вот, и тут что-то оценивается. Я не знаю, что это, но тут что-то скрыто. Ее голова скрыта. Мне, тоже, мне кажется, это Бравер. Ну вот, подошло, подошло это видео так, как, к концу. Всем пока-пока. С вами был Гада, и это новости Гада. Всем пока.